На да, лишь все от того, что я о тебе спою, как никто другой. Я тебя отвою. У всех других. У той одной. У ты не будешь ничей Wow! And take you